земля их кровь 18 апреля 45 взялский высокой германии рядовой патрон Третий О, удар, ударно а потому не что я ходю под вот, понимаешь эти швайны. что-то говорят я не знаю место он говорит русская семья я тебе выеду. Ну типа это да я понял это. я не знаю, что значит файл на Я знаю. О. То рейза. А пацаны, вам не жарковато, блять, летом-то. Какой же. Какой же это? Апрель. Ну равно, знаешь, они в шубе все ходят. Нет необходимости, сержант. Они истекают кровью. В таком случае. Может наш друг захочет ускорить Ну дайте, я тогда добью покажу. А давайте проверим. А, слышь, в натуре. Только в голову в натуре. Тут есть парочка папаша Да? Вот с они. Вот они, вот они, вот они. С, вот с него-то в голову особенно, А здесь вот есть что-то по Кто-нибудь будет брать папаша где -нибудь. Вот ну, так теперь надо идти за своей армией так только хотьшото да ну попробуем а то есть даже не гранаты ни коктейль молотова их не убьет ну, в голову попадешь, слышь Видишь, а че чё... а у них 3. за шляпы какие-то или мне показалось у кого на у немцев шлемы обычно да чую, в этой игре Отделяй. у нас счет будет а -а -а -ай! Ух. так я хедшот сделал, я тоже сделал. И еще не они сгорают Надо разделиться. Да, Идите налево, а я на... Нет, я, я налево пойду, а вы направо. А в чем по празднике разделение? разделении? ну да ни в чем. Разнообразить геймплей. В итоге я Прилетает... Ой! Да. Да. Я не могу пройти. А, да. разделили Я до Санька. Да. ты ни хрена придумал блин, снайпер элит играть, блин. А ты перепрыгнешь эту. Я вот Ой, меня контузило. Соседи, мне МП40 и ППШ, его без патронов. Так, Саша опять готов. Я я, я, я, я, туда сюда, туда сюда. Ты штатный медик. Надо ему этот фашист перестал. Успел. О, было раньше О, да давай. Саша, да зух его Прикрывайте меня. Ох, Да я всех прибил, просто мне гранат домой взорвался. А... Мне кто. О! Едить ты! Круг ты сделал, ты... да! Не, ты, ты, ты, ты не представляешь на насколько... у, у тебя, короче, ноги на месте были. О. Вот я косой. Оп! Оп! Да кто на? Ура -у -у -у. Ай граната! Допустите да меня черти! В ящик как и я уперся. Эй, это нечестно! Я сказал гореть! Так, а чё у нас сзади что-то бьёт? У нас? Ну на ну, немец просто сзади стоит. Вот это прикольно. У меня сейчас мужик, то есть мужской скин и надпись "Рядовой Федорова". <связь> Бывает. Два да охренели что ли? Сразу оба! Вы не тут пошли! А что они все крут и я хотел услышать? Ну вы в лоб пошли, а надо было сбоку. Вот я их гуманить хотел. Я походу в этом уровне врач санитар главный. А? И граната. <смех> так, варишь вот здесь по Ну пойдем через бункер. Ты нагибал меня. И... У И... нас кто-то отключился или мне кажется? Нет. Все я вместо пулемета взял что-то не пулемет. Так, здесь гранатометы. Танки будем громить. Да я вижу, он, он поможет грабить. Не, грабит караваны. Вверху, панцер, панцер -шрек! Ребят, вот про мухаме Ой, блин! Я сами в их из Да я не попаду. Да я стреляю, я не могу попасть. О, попал. Ну, вот, Вернуйся. Очистские войска. Так, кому еще хотят поставить? Знаешь, как ты туда все это в Так, там еще один танк, да? Да? Где? Так, это наш. Да, вот. Новый танк уже. Да блин, скинул чё тиран? Танк, танк, танк. Вон он. Я один, да, В месте, где можно только голову убить пулеметом, бегу, да. Так, здесь у меня пушка, да. Блин, у меня с тобой нет панцира. А мне панташ. Ты дико так жирный что ли, да? Три выстрела, ты умер. О, Ой, тут, кстати, ну в вот загоне он. картах карта смерти. Где? Вот, да. ну, Это, Это чёки. Давай Си. на танк. Где танк? Отсюда! Эй! Э, куда поехал ты? Э? Остановись, жопа с ручкой. Те, не кидай гранаты, ты что? Я говорю, остановись, жопа с ручкой. С Санек не успеет. Беги, Форест, беги, беги. Я нажал. А его место... Тебе места нету. все ты Беги пешком. Беги пешком. Этот пулемет неподъемный, по она А мы сейчас все равно уже приедем. Сейчас уже слазить будем. Я толкаю там. Вот как. Ух ты! кого сносить? Вышки. Вышки. Опять вышки. Вышки. Товарищи солдаты, следуйте, примеру, все, Это все вышки. Ой, а? простите. А, кто, к... поджег, кто тут поджигает? я Мне 20, минус 20 очков даже дали. Ай, сейчас убьют. Прячусь. Бедрики их куп до хрена. И так каждому в башку надо прикинь. Да, это... И это причем только нам надо. Сейчас. Я да, не могу. Я думал тебя надо поднять, а тебе и надо. Я вообще, знаешь, тесто на кухне вышел, встал посреди столпы, начал тебя поднимать. Ой, вообще нифига не вижу. Что-то бомбануло. Машина. Мне за нее пол хороший дали. Хельп ми, сус, факт, ми, но, но. Последний не обязательно. Ну да, да. Ай! Иди нахер отсюда. Блин, это что же за бронежилет такой должен быть? Которого не видно, и от которого только в голову можно убивать. Mm -hmm. О, вышку с, с, с, с, с разбомби. А, и сзади кто? Okay, okay. А ножом ты убьешься? О, он даже ножом не убивается! А да, да я что да, твою мать! Я айкантузила! Я айкантузило. Сейчас я восстановлюсь, если успею. Это отэпал новый. Ай-кантузило. Да почему я здесь. Эээ! Мана море! так? Ух, ни хрена победа близко. Тридцатерка едет и эти бегут впереди. Мне кажется, это как не сорочное. Да, да, да. Что-то про тараканы там не слышал. Да-да-да. Так, ну тут два тика остались. Не, вот. Ура, ура, победа! идеи game, Да-да. <свист> <свист> Поч почти не спател, да? <свист> да? ГГВ по изиках. <свист> Особенно я, который с пулеметом вообще, там, да. По кончане там 500 тысяч очков получится. Вот! И... Наибольшее число оживлений и самый неубиваемый. У меня больше всего хед -шопа. Не, вот это интересный чит. А, а я не знаю, я. А ты молодец. А я новоеникально. Да? Ну, 36 60 попу сделал.